Всем здарова, дорогие друзья! С вами я, Алекс, и этот видеоролик является продолжением моего прошлого видео. Если вы все еще его не посмотрели, то советую посмотреть. Ссылка на видеоролик будет закреплена в просто приходите на него и смотрите. Надеюсь, он вам понравится. Данный топ сделан не по возрастанию, сразу буду говорить про это. Он сделан просто по фану и чисто каналу, который вы можете найти. Если я не ставил ваш канал в данное видео, просто напишите в комментариях. И я попробую это исправить в следующем видеоролике. Ну а это вторая часть приятного просмотра итак, начнем с канала Миссинг Юнити итак, начнем с канала Миссинг Юнити это тот человек, который рассказывает о модах в игре при и по-моему это единственный ютубер, который занимается данной тематикой то есть про моды вы больше ни у кого не найдете но не времени он скрыл абсолютно все видеоролики но их все еще можно найти в его открытом плейлисте просто заходите сюда и нажимайте на эти видео смотрите и радуйтесь. также я искренне вас прошу по его видео не создавать недомоды. Ребят, если вы хотите сделать мод, то продумайте все изначально. Подучите английский язык, потому что это вам понадобится. Ведь Missing Unity это не один ютубер, который снимает холодные громадки. Также есть огромное количество ютуберов зарубежных. Поэтому английский вам обязательно понадобится, чтобы понимать, что говорят они. Ну и чтобы анализировать все происходящее. Также если вам будет интересен uh, мод кит, то можете написать об этом в комментариях. В целом я могу сделать отдельный видеоролик по нему. Ну а теперь переходим к следующему ютуберу. А вот следующий ютубер это мистер Гость. Он записывает различные короткие видеоролики, связанные с Hello С чем я его и поздравляю, кстати. Прикольная новогодняя шапочка. Вот лично я не перешел на новогоднее оформление, потому что я криворукий. И в целом сделать его не смогу. Но это не важно. Идем дальше. И вот сейчас у нас ютубер Hello Сосед. Кстати, такое прикольненькое название, и на аватарке у него как раз таки нашли видимо соседушка. Данный канал снимает также различные короткие видеоролики, связанные с тематикой Hellow Neighbor, за ну, также записывает дом Hell Neighbor из Майнкрафта и так далее. Но в целом кан канал понятен. Но ну, а также я ставлю сюда одного из популярнейших ютуберов, связанных с игрой Привет Сосед. Ты канал Ниламопа. О нем я знаю уже очень очень давно. Он записывает различные видеоролики, связанные с Лоу Невер, такие как прохождение модов и различные прикольные видео. Ну а если в данном видео был твой канал или канал твоего знакомого, напиши в этом в комментариях. С вами был я, Алекс. Всем удачи!